Здравствуйте, меня зовут Людмила Осипова. Мы начинаем 27 ноября марафон, посвященный очень актуальной сейчас теме, как остаться живым человеком. Я думаю, что достаточно понятно, что я имею в виду, на всякий случай немножко объясню. Кроме того, что вызывают большие вопросы, процессы с изменением ДНК, которые сейчас мы наблюдаем да, через вакцинацию, через применение веществ, которые пытаются сейчас вводить во всех живых людей. Кроме этого, еще есть изменение продуктов, есть изменения воздуха. Есть достаточно токсичная, агрессивная информационная среда, избежать полностью которой достаточно проблематично, и, и есть еще а, уровни а, воздействия, которые более или менее, или некоторые даже практически неизвестны а, человеку, но тем не менее они сейчас наблюдаются, в том числе и специалистами. И а, я что смотрю, что вот люди которым не все равно. Они читая, изучая материалы, такое идет возмущение, состояние, что делать. А, там, переживают за детей, за будущее, а, за себя. Вот Мне тут недавно, как раз сегодня сказали, что люди серьезно там печки буржуйки там, закупают. Особо одаренные еще лето назад купили оружие с патронами в ожидании, когда наступит стадия хаоса, все против всех, там начнут грабить, не будет еды и так далее. Это же все поселяется в головах людей и влияет на нашу реальность. А что, а что можно сделать одному человеку против системы, против огромных денег, против, не знаю, там, армии или э, заражений которые очень сложно отследить потому что ну потому что способы разные и не все их сейчас сейчас э, трудно ну, мало мало э, результативно отсиживаться где-нибудь в лесу то есть э, э, сложно где-либо спастись так что же делать как себя сохранить как э, почувствовать себя спокойно не на уровне, знаете, самовнушения, а потому что вы разобрались, потому что вы а, простроили свою опору, свою позицию, вот на эти вопросы мы с вами постараемся ответить вместе на марафоне, который у нас пройдет с 27 по 29 ноября, первый день, в 18.00. Присоединяйтесь, он безоплатный для того, чтобы как можно больше людей, очень простые, эффективные инструменты начали применять, осваивать. Что-то, если вы знаете, в добрый час, а вдруг что-то будет для вас новым, полезным и поможет вам сохранить и стать спокойнее, и увереннее, и счастливее вот в то удивительное время, в котором нам с вами пришлось жить.